Спасибо, Елена. Итак, у нас сегодня второй вебинар из цикла вебинаров, посвященных э, работе над проектами с целью э, подготовки нас к написанию грантовых заявок. Да? И мы с вами в прошлый раз говорили, что под проектом понимают ряд целенаправленных действий человека или группы людей, а действия эти являются запланированными происходит в соответствии с заранее составленным алгоритмом и направлены на создание каких-то позитивных изменений, то есть на достижение результата. И прошло... на прошлом семинаре мы уже как раз стали двигаться по структуре проекта. Да, мы с вами говорили, что хорошо бы иметь краткое, но емкое название, краткое, но емкое описание проекта. Мы тщательно разобрались. что цель как формулируется как формулируются задачи и целевая группа как определяется более того мы поработали за эти две недели да, практически многие из вас определили тему своего проекта идею придумали проекта решили на устранение решение какой проблемы будет направлен проект постарались, попробовали, скорректировали, прописать цели, задачи и определили целевую группу. Ну вот сегодня мы идем далее по структуре проекта. Я передаю слово Елене. Или... Если кто-то может, хочет пару слов буквально сказать о той работе, которая проходила за вот эти две недели, как вам работалось над вашими учебными, может, неучебными проектами, что было трудно или наоборот, все хорошо шло и гладко. Есть желающие кто-то что-то сказать? Может быть, остались какие-то вопросы? Ну, будем двигаться дальше. Ну, я так понимаю, что если вопросов нет, то все понятно тем, кто смогли присоединиться к нам сегодня. Спасибо большое вам за это. Итак, мы сегодня продолжаем наши обучающие вебинары, продолжаем говорить о проектном менеджменте и создании своего первого, а может и не первого проекта. Сегодня на вебинаре мы сможем с вами поговорить, продолжить общение о мероприятии, о продукте и о том, как правильно спланировать и презентовать свое Творения. Начиная говорить о структуре, мы с вами остановились на мероприятии. Мы определили, что мероприятие должно быть четко измеримым продуктом. Мы с вами обсудили то, что в мероприятии должно, мероприятие может быть несколько, и их не должно быть более десяти в задаче для того, чтобы мы могли эффективно реализовать ее. Так что же такое продукт? И зачем он нам нужен, зачем он нужен нашему проекту? Это непосредственный результат. Основная часть нашего проекта с точки зрения потребности и необходимости. Продукт всегда получается сразу как результат мероприятия. Последствия являются результатом внедрения наших продуктов. Чтобы это все не звучало очень сложно, мы с вами постараемся разобраться. Что за продукт мы получаем в результате? Мы получаем определенные следствия, определенные последствия, результаты внедрения и изменения. Любой проект, как мы с вами говорили, это определенные действия, которые имеют начало, имеют окончание, имеют цель и ценность. Так вот, когда заканчивается наш проект, мы... Должны оставить след в этой жизни, оставить след своей общине, оставить след в своем городе, своим проектам. Значит, деятельность не заканчивается в тот момент, когда мы провели последние мероприятия и когда мы о нем отчитались. Значит, мы имеем долгосрочные изменения или э, действия, которые имеют долгосрочный результат. К примеру, вы создали определенную женскую группу, женский коллектив, который начал собираться по пятницам и читают торг, встречают шаббат. Закончился проект. Группа закроется или она будет существовать в вашем городе, ваше общение? Если она будет существовать, значит, проект был не зря. Вы собрали, создали, получили результат. Если мы вернемся к нашему примеру, который так многим понравился, о дороге возле нашего энного подъезда, если мы залатаем яму, и она простоит какое-то время и создаст улучшение жизни людей – Значит, наш проект имеет долгосрочные результаты. И продуктом, показателем будет изменение этих обстоятельств. Итак, пример. Продуктом тренинга, например, нашего, на котором 20 людей получили навыки подготовки и написания грантовых заявок, мы можем измерить эти 20 людей. Впоследствии долгосрочный результат, результат, который не заканчивается, влияет на нас в дальнейшем. Например, это... 10 написанных новых заявок и 5 полученных грантов. Это гипотетическая ситуация, на то, что мы можем узнать. Мы не просто учились, чтобы учиться, а мы приобрели навыки для того, чтобы их реализовать. И это, возможно, не первые будут проекты, не последние, это будут не первые и не последние гранты для тех людей. Если мы просто напишем, что результатом, продуктом нашего тренинга будет просто тренинг как тренинг, семинар как семинар, созданные методические материалы, листовки, опросы, возможно, они будут использованы и могут существовать как результат проекта. Но что лучше, люди, которые будут нести изменения в этот мир или только материалы? Лучше, когда это вместе. Итак. Говоря о результате и планах, хочется вспомнить, знаете, как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Кто помнит такую рекламную кампанию, спортивной кампании Рибок? Если помните такую рекламную кампанию, напишите единичку. Если впервые видите, напишите двойку. Естественно, те, кто нашли чат. Единички. Значит, ну, как минимум 20... несколько человек видели, несколько нет. А, в двух словах повторюсь. А, рекламная компания международной корпорации Рибок была, появилась сначала в Америке. Их основным слоганом был Be human. Будь более человечным, более человеком. Когда это хорошее начинание, в рамках которого женщин, показ... спортивных женщин, женщин, которые любят заниматься спортом, показывали, что их феминность и спортивность равны и хороши, появилась версия, реализованная в России. Один из маркетологов решил поступить Модным. Он связался с интересной и хайповой э, феминисткой в России, которая предложила свои слоганы использовать в рекламной кампании. Скажите, пожалуйста, вот даже в визуальном ряде, э, с одной стороны спортсменка, с другой наша феминистка. Скажите, пожалуйста, одинаковы ли для вас образы, не вчитываясь текст? Если одинаковая единичка, если двойка разные. Разные все-таки видим. Если говорить о слогане, в американской версии первично, это один из слайдов рекламной кампании, их было много, это просто сравнение одного из них. В американской версии никогда не извиняйся, что ты сильна в российской версии был использован э, слоган пересеять пересеять циглы мужского одобрения на мужское лицо. аудитория, скажите, пожалуйста, у магазина Рибок в России и в Америке одинаковая? рекламная кампания была адресована, э, скорее всего, привлечь больше женщин к спорту, э, к красивой одежде в спорте. Э, Слоганы должны были привлечь их к большему раскрытости, чувствовать себя комфортно в этой истории. К сожалению, результ... а может и к лучшему, потому что, как показала экономика, результаты были в обоих случаях очень хорошие. Цель была одна. Целевая аудитория была одна. Средство, а именно фотография женщины и желание привлечь внимание к ее проблемам или, возможно, с каким-то опасением быть в спортивной одежде из будь более человеком, ни в какие рамки. Отличие на лицо. То есть самая хорошая идея, перенесенная, без понимания хорошо своей целевой аудитории, может быть негативно воспринята. Поэтому нам очень надо хорошо понимать, что готово принять от наша аудитория, а что нет. Это как пример продукта, рекламы с одинаковыми возможностями, бюджетами, фотографиями и слоганами. А, так вот. Говоря о структуре нашего проекта, очень важно нам его реализовывать и четко понимать, что мы делаем и какие изменения у нас происходят. Какие показатели исполнения мы можем замерить, какие мы можем подтвердить, какими индикаторами, то есть точками отчета мы можем пользоваться. То, что невозможно замерить, того не существует. Даже в мягких проектах гуманитарных мы всегда можем четко понимать точки отчета, точки реализованности. Пример. Показатель выполнения для семинара. Семинары как мероприятие. 20 участников или участниц целевой группы, а индикаторами, то есть доказательствами, что это было, может быть, даже не доказательствами, а точками контроля, может быть, список участниц, фото, видео, анкеты и их обратная связь. Вот, опять же, возвращаясь к примеру этой рекламной кампании, и тут фотографии, и в другом месте фотографии, и там красивый слоган, по сути, феминный, и там феминный слоган, результаты разные. Вы должны понимать, что ваша фотография, ваше описание вашего проекта должно отображать то, что там происходило. Если мы говорим, что на нашем семинаре было 20 женщин, а на фотографии сидит три ваших подруги э – вы пишете, что у вас была аудитория 35-50, а на фотографиях сидят только женщины 45-48-50. Мы не видим, что там реально были, присутствовали и другие женщины. Очень важно, чтобы фотографии были качественны, и очень важно, чтобы было видно то, о чем вы рассказываете. Ключевые параметры, которые необходимо замерять практически в любом проекте во время отчета. Рой ⁇ это экономический термин, который показатель оборачиваемости инвестиций. То есть донор тот, кто дает вам деньги. По сути, есть инвестор в вашу деятельность. Так вот, что мы можем ему показать в результате своей деятельности? Показать, сколько людей зарегистрировалось на ваше мероприятие. Но если мы проводим онлайн-мероприятие, очень важно понимать, что в интернете регистрируются сотни людей, а до мероприятий доходит десятки. Мы должны четко понимать, что если у нас на Фейсбуке 200 человек оставило э, обозначение по ряду, или интересно, это не значит, что они придут. Поэтому э, очень важно, чтобы они оставляли контактные данные, чтобы вы могли им позвонить и поинтересоваться, предоставить дополнительную информацию, пригласить, объяснить, как проехать на ваше мероприятие, если это новый человек для общины. Приглашение. Достаточно эффективно работают э, рекламные сообщения, когда они персонализированы, когда вы пишете «Добрый день, Мария!» Вы были у нас уже тогда-то, тогда-то, приглашаем вас на интересный семинар, нежели, если это будет автоматическая рассылка, желательно, в которой вы вставите все 100 имейлов людей, которые у вас есть в базе. Посещение. Привлекает ли ваш проект людей, порекомен... готовы ли, ли порекомендовать люди ваше мероприятие, ваш семинар, вашу общину своим друзьям. Это очень важно, чтобы людям там было комфортно и что они возвращаются удовлетворенность остались ли люди довольны как мы можем это все с вами сделать как вы думаете вы можете это сказать голосом или же написать в чате как мы можем с вами узнать довольны ли люди и готовы ли они порекомендовать вас другим своим коллегам как вы думаете анкета обратной связи анкета обратной связи вижу фидбэк то есть наша анкета – это не только для того, чтобы рассказать донору о том, что да, у нас было 20 женщин, а это возможность узнать, что понравилось людям и что не понравилось. Скажите, пожалуйста, анкеты по-вашему для тех, кто реализовал уже мероприятие, лучше делать открытые, чтобы человек указывал свое имя, или анонимные? анонимные анонимные а почему если человек хочет он и так подпишется Ну, потому что он будет более искренне а не думать какое во мне сложится впечатление очень правильно. У нас люди очень боятся, что о них плохо подумают, и что если им что-то не понравилось, и не дай бог я это скажу, меня же больше не пригласят. Для чистоты эксперимента можно попробовать давать и такие анкеты, и такие. Но люди лучше открываются в анонимных. Ну... Можно оставить, да, согласно с комментарием, что лучше анонимно, но можно оставить по желанию ФИО или же телефон для того, чтобы с вами могли связаться или же ответить на ваши дополнительные вопросы, если вы оставите их в анкете. Подходы к к структурированию проекта. Очень важно четко понимать, каким будет ваш бюджет, какие у вас технические возможности, и что вы сможете реализовать, как на своих мероприятиях, так и вне их. Каждое мероприятие должно быть отображено в бюджете. Бесплатных вещей в жизни не бывает, есть безоплатные. Может быть такая ситуация, что вы хотите провести важное мероприятие, у вас есть партнерские организации, которые вам могут предоставить зал. Кто-то может предоставить проектор, кто-то может предоставить баннер, еду, еще что-то, и возможно в рамках вашего мероприятия вы и не нуждаетесь в дополнительном финансировании, а может быть им как раз не хватает оплатить за интернет. Вы же со своей, я, я не призываю вас включать в свои бюджеты интернет, но, возможно, для вашей общины оплата интернета в этом месяце для того, чтобы можно было в зуме встретиться и встретить шаббат, это единственная проблема, с которой сталкивается община. Более детально о бюджете мы поговорим с вами на третьем вебинаре. Здесь мы хотели с вами поговорить, что бюджет и человеческие ресурсы, люди – это самые важные вещи в Вашем Без людей вы не сможете реализовать самую потрясающую идею. Один в поле не воин. Вы можете написать самый прекрасный проект, но если вы будете одни, проект, возможно, будет не закончен. Очень часто бывают такие ситуации, даже у меня э, были в жизни такие ситуации, когда мы фонду возрождения э, возвращали 5000 евро, потому что мы не смогли реализовать проект. Мы получили, ну, произошли технические э, обстоятельства, э, и деньги нельзя было получить, потому что, один член команды не среагировал на определенные действия. Может быть, самый чудесный проект, но это не значит, что он сможет быть реализован. Вы должны четко знать, четко понимать обязанности и на кого вы сможете полагаться в своем проекте. Будь то люди, которые имеют зарплату в этом проекте, или же волонтеры. Могут быть разные обстоятельства, и во многих организациях поддерживают даже э, собственный взнос от структуры или стру, от организации с помощью волонтера часов. Например, европей, э, по-моему, э, вот европей по Европейский молодежный союз называется организация, боюсь собрать, они, вот как раз они, часть личного взноса организации до 20% готовы принимать волонтеры часами. Вы оцениваете то, сколько у вас людей работает, безоплатно, вы оцениваете средний рейд этого человека и показываете, сколько часов будет работать этот человек. Ну, как можно посчитать рейд? Вы знаете среднюю зарплату по отрасли. Вы разделяете на 40-часовую рабочую неделю разделяй и читайте сколько может занимать часов работа этого человека никогда не пытайтесь димпинговать в зарплатах своих тренеров или же недооценивать работу своих волонтеров многими донорами не только еврейскими не только еврейские организациями а и европейскими фондами это очень ну скажем так негативно к этому относится как к завышению зарплат так и к занижению потому что ну, скажем так, если организация работает только за еду, это говорит о том, что она фундаментально не, ну, не может самофинансированием заниматься. Очень важно показать квалификацию ваших тренеров, ваших экспертов, которых вы привлекаете к своим проектам. Если это психолог или психологиня, покажите уровень сертификации этого человека или профильность диплома. Если это какой-то коуч, покажите супервизию этого человека. Это можно показать. С помощью резюме. Зачем мы об этом обо всем говорим? Чтобы мы лучше с вами понимали, что такое целевые группы проекта, из чего состоит, в принципе, взаимодействие в рамках проекта: это связь мероприятий и возможных привлеченных ресурсов, как это переходит в продукт, какие результаты дает и на кого оказывает влияние. Потому что качественный проект имеет влияние как на целевую группу, так и на конечных бенефициаров. Если выходить из примера, который мы давали на первом семина... э, вебинаре с вами, когда мы говорили про э, работу в общении «Проект мамы-дочки», не мамы-дочки, а проект, где были взрослые мамы взрослые дочки, который был, как пример, мы можем сказать, на кого влияет этот проект. На целевую группу мы написали взрослая мама и взрослая дочка. Но в этой же семье взрослые мамы и взрослые дочки, скорее всего, есть дети у взрослой мамы, ну, Могут быть разные обстоятельства, но мы влияем также на них. Мы влияем на папу, мы влияем на дедушку, мы влияем на атмосферу в общине, мы влияем на более, широкое, на более широкий круг заинтересованных лиц, то есть бенефициаров. Очень важно это понимать, что мероприятие не ради мероприятия, и не только ради тех 20 Допустим, женщин, которые смогли к вам сегодня прийти, потому что мы меняем мир к лучшему, привлекая большее количество людей. Как мы это делаем? С помощью рабочего плана. То есть проект – это целенаправленное действие. Действия имеют определенную последовательность. Нужно понимать, с чего начать и чем закончить. Планы могут быть абсолютно разными. Алгоритмы могут зависеть от определенного фонда или определенного донора. Но стандартным, то, что есть практически в любом, это мы должны для себя спланировать список мероприятий в рамках календарного плана. Многие из вас, несмотря на наше достаточно простое домашнее задание, начали сразу прописывать мероприятия. Те, кто смог, молодцы. Те, кто не смог, это будет ваше следующее домашнее задание, такое подсказочка. Так вот, когда вы планируете мероприятие, первое, с чем вы сталкиваетесь, это вы начинаете слишком часто ставить мероприятие. Кто-то пишет, мы будем раз в неделю проводить встречу с психологом, который будет помогать семьях в решении определенной проблемы. Возникает сразу два вопроса. Первый. Сможет ли наш психолог каждую неделю работать? В нашем режиме, потому что проведение мероприятий, это не, знаете, это как айсберг, мы видим только верхушку те, кто пришли на мероприятие, но вы же должны оценить, сколько времени займет подготовка, сколько будет занимать методика, сколько будет привлечение людей, э, рефлексии, анализ после предыдущего мероприятия. За неделю вы успеете подготовиться качественно, э, сделать весь этот материал, или же у вас уже готовый есть план, и вы просто его начитываете, как студентам в университете. Вы все учились где-то в школе, в колледже, в университете, понимаете, что когда учитель Преподаватель выходит за кафедру, он готов к этому, у него уже сразу есть рабочая программа, что он будет рассказывать на первой лекции, второй, третьей, десятой. Так вот, вы должны понимать, успеете ли вы с первой на вторую подготовить все необходимое. Или же заготовьте заранее разделить мероприятие на ряд последовательных действий, чтобы вы понимали, что зачем следует. Оцените продолжительность срок начала и окончания каждого действия. Например, для того, чтобы организовать реальный семинар и качественно пригласить на него людей, вы как минимум за две недели должны о нем делать анонс. Вы должны информировать людей о том, чтобы они узнали о мероприятии, заинтересовались, проявили свой интерес и тогда зарегистрировались и пришли на вебинар или то физическое место, минимум две недели на качественную подготовку. Выделите в плане контрольные точки или же этапы, если у вас это этапы, для реализации мероприятий. Вы должны понимать, что если вы провели определенный цикл действий, вам нужно оценить, есть эффект, нет эффекта, достигли цели, не достигли цели, можно ли идти к следующей задаче. Распределите ответственность между лицами и, возможно, если это сотрудничество нескольких организаций, привлечи, привлеките их к этому. Вот пример графика определенного мероприятия. Например, если это какое-то глобальное мероприятие, вы сначала подписываете меморандум о сотрудничестве с четырьмя организациями. И вы четко видите, кто несет ответственность за это мероприятие. Руководитель проекта. Это не значит, что работает только руководитель, руководительница проекта. Это значит, что этот человек держит, знаете, руку на пульсе и контролирует, что происходит. Так, вижу, что пишут, что совсем не видно. Я, честно говоря, не знаю. Возможно, это сложности с интернетом. Елена, у вас выключен микрофон. Да, нужно во весь экран сделать, чтобы было во весь экран, и тогда хорошо видно. <соцентричный> вот, это те, кто ноутбук. У меня во весь экран. Я не знаю, это возможно. Нет, у меня нет, нет, это тем, кто смотрит, может быть, и табличка не во весь экран. Не, все видно, вот с телефоном, горизонтально, все, все, все, все видно. Мама, все все видно. хорошо видно, если кому-то сейчас не видно, то мы потом высылаем запись, где видно угу. все слайды. Мама, я сразу... Видно, видно. О. Спасибо. Е на самом деле мы предоставим как материалы, так и готовы отвечать на ваши вопросы, независимо от времени. Участницы нашего проекта смело могут писать своим координаторам в странах и задавать дополнительные вопросы, если вы их тут не увидели, а потом возник вопрос. Итак. Вы подписали меморандум, объявили конкурс, отбор, рассмотрели заявки, провели пресс-конференцию. Видите, вы уже привлекаете дополнительных людей, перекладываете, делегируете им ответственность. И Двухдневный тренинг, например, как результат нашего проекта. Кто принимает участие? Руководитель проекта и приглашенные тренеры. То есть мы определяем определенное количество задач, определенное время, определенные ценности отдаем им, чтобы они это воплотили. Мы доверяем своей команде, потому что вместе мы можем это реализовать. Планирование. Как нам правильно построить наш план? Вначале мы с вами придумали классную идею. Мы нашли проблему, мы выбрали цель, мы определили задачи, а как нам достигнуть реализации этих задач? Для этого существует много методик. Мы сейчас с вами быстро сделаем образные осмотры, какие они бывают, и если у нас будет время, обсудим некоторые из них. Нет? мы предложим вам попрактиковаться на них дома или же с нами. Первый популярный метод – это брендсторминг. Мозговой штурм, когда вы все вместе, совместно с модератором, выражаете все идеи, которые могут быть реализованы в рамках определенного проекта. Методика – конец. Не пугайтесь этого интересного названия. Не нам ли, евреям, привыкать? К аббревиатурам привыкать. Эта методика разработана известным тренером личностного роста из Украины Ицках Ицка Пентесовичем, извините, уже заговариваюсь. Эта методика состоит из аббревиатуры конкретной, образной, независимой, экологичной ценной. Если наши задачи выполняют эту функцию, это нас отсылает к нашей методике SMART. Это подобная методика, когда мы можем проанализировать в нашей команде с помощью методики брейнсторма или же этой возможность выполнения нашей задачи и получения необходимого результата. Вы сможете прочитать более детально о ней более фундаментальная методика, которая эффективна и нужна для специалистов по фандрейзингу на более высоком уровне. Для новичков она может показаться очень сложной, но вы можете узнать, что такая как минимум есть. Например, в грантах, которые предоставляет Еврокомиссия, гранты трансграничного сотрудничества, гранты Европейского культурного фонда, это используют обез... Использование этой логикой структурной матрицы – это обязательно элемент. Вот пример, как она строится, когда все элементы проекта, все этапы должны быть связаны между собой. И вы э, имеете возможность сделать допущение и э, проверить его, насколько ваша цель, насколько цель проекта, результат и действия с помощью определенных средств и затрат могут быть достигнуты или нет. Э, очень логичная система. Я же предлагаю вам. Для начала, тем, кто у нас новичок, uh, пользоваться карт, майндмэп, uh, uh, просто в украинский сразу крутятся карты розума. Uh, это очень эффективная методика и очень простая. Вы можете использовать ее как на листочке бумаги, так и с помощью э, веб-приложений. Здесь я прилагаю два примера – MindMaster и MindJet. MindMaster – это приложение, которое имеет бесплатный режим с ограниченным количеством проектов э, – и заходите вы туда с помощью Google. Mindjet нужно устанавливать. Других аналогов бесчисленное количество. Ну, как я сказала, вы можете просто банально взять листочек бумаги, ручку и распределять свои задачи. В центр мы ставим нашу проблему и самостоятельно отводим от них ее разделяем на все возможные подэтапы э, необходимые элементы. Например, э, если мы хотим написать проект, что нам для этого нужно? Время. Что нам для этого нужно? Ресурсы. Что нам? Э, команда. Вы Можете, например, команду расписать на элементы, кто должен входить в эту команду человеческие ресурсы, что должна делать команда, тоже это все структуризируем и расписываем. Чем больше вы сможете разделить проблему на подэтапы, на подэлементы, тем проще она будет выглядеть для вас. Самые сложные задачи очень легко решаются, если вы, выделя, знаете, если вы едите жабу и разделяете ее на элементы. Другая методика, очень важная, используется фандрейзинге э, очень эффективно. И не только фандрейзинга, в принципе, в любом проекте менеджмент, так называемая диаграмма Ганта. Пусть вас не пукает понятие диаграмма. Это э, структурный, э, структурная последовательность, которую вы можете даже на бумаге, вот здесь вот, например, э, мы видим, разделить наш календарный план что мы будем реализовать, на каком этапе, и что, зачем будет следовать. Зачем нам нужна подобная диаграмма, что она нам дает? Мы можем увидеть временные затраты и последовательность действий. На вот конкретном примере мы видим… Определенное мероприятие – конкурсный отбор участников тренинга. Если вы обратите внимание, в первом месяце, в третьей неделе у нас продолжается отбор участников. Видите, серая заграфлена квадратик. И в этом же третьем месяце у нас запланировали начало разработки буклетов. Но если у нас в команде гипотетически три человека, и все эти три человека занимаются отбором, кто займется разработкой буклета, у нас может показаться такая ситуация, в которой работать неким, потому что у человека все рабочее время, все его жизненной энергии уже потрачено здесь. Это нам дает, с одной стороны, Возможность увидеть, структурировать, а с другой оценить нагрузки на людей в первую очередь. Поэтому она и называется диаграмма, потому что с одной стороны это возможность структурирования под пунктами а, нашей деятельности, последовательность. Если нам нужно написать книгу, что мы берем? Мы Берем себя, человека, садим за стол, берем ручку и начинаем писать. Вот четыре пункта, чтобы начать писать. Если нам нужно реализовать проект, что нам для этого нужно? И мы начинаем. Нам нужна идея, нам нужны человеческие ресурсы, нам нужна команда, ну, которая входит в человеческие ресурсы, нам нужен определенный бюджет, что-то еще. И тогда мы можем увидеть, определенную нагрузку. Вот вы видите в правой стороне этого рисунка, я сейчас мышкой ввожу, это и есть та самая диаграмма Ганта, которая строится с помощью определенных приложений. Вам на сегодняшний момент хватит вот такой вот матричной демонстрации. Но для тех, кто хочет более серьезно работать с этой методикой. В проекте Microsoft Office даже есть отдельное приложение для этого, которое так и называется Microsoft Project. Этим приложением пользуются как строители, которые реализует проекты. То есть постройка дома – это тоже проект. То, что нужно заложить фундамент, нужно там выкопать яму для этого, нужно нанять людей – это тоже проект. Мы здесь сможем оценить время и затраты людей. Мы сделали проект, мы должны его показать. Если мы сделали что-то классное, мы не сможем об этом молчать. Мы не сможем сделать шикарный проект, помочь множеству людей и никому об этом не рассказать. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. По-моему, это сказал Шипокляк. Нам для этого надо делиться информацией. Резюме. Может быть, как до проекта, так и после проекта. Это э, информация о проекте, чтобы вызвать интерес и заставить оценщика внимательно изучить вашу заявку. Если это до, или же если вы подаетесь на следующий повторный проект, э, донор смотрит, а как вы реализовали первый, как вы о нем написали, э, что вы о нем написали, вызывает ли ваша организация, вызывает ли ваш проект эмоцию, ассоциацию и запоминаемость. Потому что на самом деле, если это большой фонд, большая организация, то туда может приходить десятки заявок каждый день. Идеи, они в на сфере, они летают среди вас, они, возможно, не будут настолько уникальными, как бы вы хотели. Поэтому очень важно правильно и красиво подать свою идею. Убийственное резюме, какие могут быть подходы? Ключевой момент. Резюме должно не только дать информацию о проекте, но заставить вчитаться. Мы об этом сказали на предыдущем слайде. Если ваш проект вначале не интересен или же написан общими словами, дальше никто читать не станет. Знаете, помните, если... Огурец состоит на 70% из воды, и человек тоже. Человек – это огурец. Правильная логическая последовательность. Ваше резюме должно быть логично построено, чтобы не оказаться огурцом. Эффективная методика подачи чего угодно. Будь это самопродажа, когда вы хотите устроиться на работу, продажа своего проекта приглашение, на то, чтобы пришли на ваши мероприятия, эффективно есть и состоит по методике ОДП. Это офер, то есть предложение, определенные четкий посыл, что необходимо сделать. Это дедлайн, в какие рамки вы сможете это сделать и этого достигнуть. И призыв к действию. Если в конце вашего анонса на Фейсбуке не будет написано «присоединяйся к нам», у человека просто банально может не хватить фантазии нажать кнопочку «хочу пойти». Очень важно, вы думаете, что это так просто, это психология, людям важно говорить, что вы от них ждете, позвоните нам, напишите нам, оставьте заявку, очень важно, чтобы в конце был но не давить на людей, а предлагать им, что вы от них ожидаете своим предложением, когда вам на улице идут листовку, я не знаю, зайдите в магазин, там распродажа чего-то, что они от вас ожидают, вы понимаете? Потому что там написано, предъявите предъявители купона 5% скидки там, не знаю, на колбасу. И они ожидают, что... И вот эта акция будет действовать до такого-то числа. И вы можете сейчас зайти и получить эту колбасу с 5% скидкой. Если вы сейчас поддержите наш проект, вы можете получить 20 высокомотивированных женщин, которые умеют писать проектные заявки. Если вы придете к нам, вы научитесь проводить домашний шаббат. Если вы придете к нам, вы узнаете о методах защиты от психологического насилия. И не будет истории в интернете из разряда Регины Тедоренко, которая сказала, а что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил. Потому что люди просто не получают информацию. Они могут еще не знать, что им нужна эта информация. Важно людям говорить, зачем им нужен ваш семинар, зачем им нужен ваш проект, зачем им прийти именно к вам. Особенности, если это большие города, и в них есть большое количество мероприятий, сейчас, наверное, это еще более остро заметно, когда вы заходите в Инстаграм, в Фейсбук, просто в Интернет, на вас сыпется бесконечное количество предложений. Прийти на семинар, на вебинар, Послушать лекцию, скачать чек-лист. Думаю, что вы с этим сталкиваетесь. Почему эти люди должны прийти к вам на семинар, почему они должны прийти к вам на вебинар, почему они должны отдать за это либо деньги, либо время? Почему вы сейчас должны 8.50 сколько-то времени, для тех, кто по московскому времени, или же если вы находитесь дальше, почему вы должны здесь находить, находиться? Должна быть мотивация. Мотивация появляется только если мы работаем с людьми. Никто не будет одинаково мотивировать. Универсальная презентация себя, своего проекта должна состоять из введения основной части, кульминации и заключения. Кульминация – это вызов э, определенной эмоции у людей. У людей должно остаться понимание, о чем с ними говорили, о чем с ними говорили на введении, на основной части – что они должны оставить у себя. Если в рамках вашего мини-вебинара, мини-семинара, мини-проекта люди останутся с пониманием, что вы им хотели сказать, и вы можете измерить это с помощью анкеты или обратной связи, с помощью, я не знаю, отзывов это уже результат. Поэтому очень важно в рамках любого гранд проекта, чтобы люди оставляли отзывы. Поэтому это был очень маленький намек на то, что мы от вас тоже ждем отзывы, потому что нужно понимать, что совершенствовать, что добавлять, что убирать. Вы можете это сделать как анонимно, если хотите, можем сделать Google форму так, и можете здесь в чате, или же где вы общаетесь, WhatsApp, Viber, где вы вы своей командой, своей группой, своей страной общаетесь. Там вы сможете увидеть эту дополнительную информацию и поделиться ей, чтобы мы могли дать вам еще больше. Сегодня мы с вами поговорили о том, что есть мероприятие, что есть оценка мероприятий и зачем вы их проводите. И мы можем дальше говорить с вами о бюджете, мы можем больше сосредоточиться на каких-то других моментах, потому что мы хотим быть для вас лучшими, мы хотим, чтобы вы хотели, хотим-хотели, это грандиозная тавтология, но все же э, мы стремимся к тому, чтобы вам было приятно находиться здесь, а не в том вебинаре, который проходит в Инстаграме, например. Mm. Э, поэтому не только приятно, но и вы чувствовали, что очень полезно. Да, полезно, потому что мы работаем для вас, и мы готовимся для того, чтобы дать вам эту информацию. Мы стараемся в короткое время э, добавить максимум полезной информации. Поэтому, если мы можем что-то дать больше, если у вас возникли сейчас вопросы, у нас есть время ответа на ваши вопросы. Вы можете включать микрофончики, и задавать их, или же в тексте. А я, Елена, Ирина, будем на них отвечать. Можно я еще просто один комментарий? Начала говорить, о чем мы сегодня говорили, и не закончила, да? остановилась на мероприятиях. Мы проговорили да, про мероприятие, мы говорили, что очень важный момент да, в работе над проектом – это планирование, да? как и что будет, и что планирование должно быть эффективным и способствовать выполнению мероприятий, которые помогают решать задачи, а задачи ведут к исполнению цели, к достижению цели. И потом говорили о том, что как важно да, как важно написать яркое описание, краткое, яркое, краткое описание проекта. И в прошлый раз еще Элина говорила, когда мы уже... Увидим наш проект, да, уже эти все мероприятия, план, и даже кратко опишем, вот тогда мы можем вернуться к названию, которое должно быть тоже ярким и емким, ни в коем случае не длинным. И, собственно говоря, да, вот следующие две недели э, мы с вами будем посвящать этому, мы будем продолжать прописывать проект. Теперь, да ту идею, которую вы начали прописывать. Мы продолжаем с вами обрабатывать дальше. Сейчас вы остановились на мероприятиях. Сейчас очень важно, чтобы вы сделали свой календарный план и ограничились. Давайте поставим с вами учебную задачу. Три месяца ваши мероприятия должны быть закончены, ваш мини-проект должен быть реализован гипотетически в рамках трех месяцев, не более. То есть это может быть три мероприятия, одно 1, там я не знаю, января, 2 второго февраля, 3, 1 марта, гипотетически. А может быть каждую неделю, если вы верите, что вы сможете это делать каждую неделю. Мы об этом с вами говорили. Есть ли у вас ресурсы, есть ли у вас возможности. Давайте не будем брать январь, давайте мы с вами определимся, что это, например, у нас сентябрь, октябрь, ноябрь. Ты осенних месяцев. Можно я тоже еще добавлю. Дело в том, что вот у нас девочки, они многие уже даже продумывают такой более-менее реалистичный проект. И если это будет время, которое вот июль, август, сентябрь, mm -hmm. то это тоже вполне возможно. Вы не, не пугайтесь. Давайте так. Мы, кто пишет учебный проект и пока, знаете так, учится на кошках, а кто-то проявил желание сразу писать проект, который они будут реализовывать. Это и так правильно, и так правильно. Если да. вам комфортно сейчас научиться, а потом написать новый, более интересный лично вам проект, это в ваших руках. Единственная рекомендация, ну скажем так, или пожелание. В связи с, с к реальностью, которая вносит э, коррективы в нашу жизнь и в наши обстоятельства, э, э, рекомендация не акцентировать внимание на очных мероприятиях. В учебном проекте мы можем писать про реалистичные встречи в общине на 100 человек. Но на сегодня... Вероятность того, что нам разрешат встречаться, делать какие-то крупные праздники, еще что-то, пока не закончится. Даже не праздники. крупные праздники, а мелкие мероприятия, пока все очень сомнительно, понимаете. То есть это факторы риска, факторы риска, который появляется в нашей жизни, поэтому давайте с вами будем думать, если вы уже взялись за свой реалистичный проект, давайте будем думать больше на то, как это может, как и что можно сделать с помощью онлайн-инструментов. Это может быть Zoom. Тогда вы можете оценить, например, если вам нужен Zoom и больше, чем 40 минут, возможно, вам в свой будущий бюджет надо запланировать покупку месячного абонемента. А может быть, это будет не Zoom, вам хватит Skype, например. Если у вас там более небольшая группа или Viber, или еще что-то. Если это семинар, Онлайн. Может, вам необходима там разработка определенного цикла информации, какие-нибудь методические разработки, еще в абсолютно свободны в своих идеях, в своих возможностях? Одно маленькое замечание от меня по тем домашним заданиям, которые высылали мне. Возможно, у девочек в России и Беларуси что-то отличалось. Я столкнулась с тем, что многие пишут свои пока учебные проекты, что реализатор вашего учебного проекта – проект Кеша. Это не совсем правильно. Кеша в данной ситуации выступает донором. Он может быть вашим союзником, партнером, но не исполнителем. Исполнителем выступаете вы и ваша еврейская община, ваш фонд, ваша организация, в которой вы можете это реализовывать. То есть та община, в которой вы себя относите. И именно община гипотетически может принимать определенное финансирование юридически. Да. Это важно. То есть понимаешь. деньги переводятся, знаете, это грант это не так, что знаете, здравствуйте, вы получите финансирование от посольства республики Тувалу мы вам выделили 1 миллион долларов, придите, пожалуйста, сумкой с надписью «Рыбок». И мы вам вот туда отгрузим эти денежки. Финансирование может происходить как траншами, так и единовременным переводом на счет определенной организации, а может быть финансирование на определенные мероприятия, но в любом случае это идет абсолютно законное, юридическое, финансовое вливание, поэтому очень важно, чтобы ваша организация, ваша структура имела на это право. Поэтому мы говорили, что вы должны правильно подать свою организацию, чтобы показать, что это не организация однодневка, не вчера создана для получения или, не дай бог, отмывания денег или еще чего-то. Потому что есть такая практика, что мы сейчас говорим не про еврейские гранты, мы сейчас говорим про общие гранты. В основном организациям, которым меньше одного года финансирование не выделяют. Вы должны показать год, чем вы занимались, что вы хорошего делали, а тогда вам могут дать определенную э, сумму денег. На самый чудесный год. И то дают, знаете, сначала дают немножко денег, потом немножко денег, то очень немножко денег а может и нет, если вы первый свой проект, но немножко денег не смогли красиво подать, красиво за него отчитаться, потому что могут быть определенные траты, я сейчас говорю не про проект кеша не про еврейские какие-то гранты, а про более, может, глобальные, если вы захотите, например, податься на городской бюджет, чтобы что-то сделать, например, вы хотите провести, когда в идеальной картине мира, когда карантин закончится, и вы захотите сделать -за... праздник мороженого. И вам для этого необходимо разрешение на проведение там в парке. И вы придете в горсовет и скажете, дорогой начальник управления знаю, культуры, или как это называется в вашей стране, а давайте мы проведем праздник мороженого. Ну, а вам скажут, а вы кто такие? А мы классные девчонки. И все. Вот, кстати, хороший пример еще, да, Илина, для того, чтобы прокомментировать, что, смотрите, мероприятия да, должны соответствовать вообще э, наполнению проекта и решению конкретной задачи, потому что если мы там говорим, что э, цель проекта, помните, Илина в прошлый раз приводила пример заасфальтировать э, участок, площадки перед подъездом, а вы впишете мероприятие провести праздник мороженого, то как-то это будет сильно не согласовываться. То есть поэтому, когда продумывать мероприятие будете, да, в рамках решения какой-то задачи, то понимать, что именно это мероприятие как раз и поможет решить эту задачу. То есть, ну, не придумывать такого, что совсем-то чего-то не отсюда, не из этой оперы. То есть мы ставим, еще раз повторяемся, девочки, у нас есть цель. Цель – это решение определенной проблемы. Проблема у нас какая? Давайте, возьмем. девочки, кто-то свою проблему приведите, которую вы сейчас рассматриваете. Любую. Ну, чтоб мы не говорили об мороженом и об Голословно, да. Любую идею. Ну что, никто не хочет свою идею поделиться. Какие жадины? Ну, печатать календари, например, еврейские. Какие календари прошу? Ну, еврейский календарь. Еврейский календарь. А что с ним? Ну, это на следующий год, например, напечатать еврейский календарь. <с Picc Net> а какую проблему мы решаем печатью еврейского календаря? Ну, Во-первых, будет продукт еврейский календарь, которым можно пользоваться в течение года. <с 66> вот. Так. Так, потом, что а, календарь... Кстати, я добавлю, Лен, это на самом да. деле проблема, потому что вот издаются, да, фиоровские календари, ну, которые, например, я из России привожу э, в Украину девочкам, или из да. одной общины в России привожу в другую, то есть на самом деле этих календарей вроде бы вот у нас в Костроме нет э, у -у -у. недостатка, а в каких-то других городах это реально вот, да, не хватает. Да, да, у -у -у. потом, например, календарь, вот, э, ну, вот Кира печатал календарь в этом году, в позапрошлым, они как-то в последний момент не смогли напечатать, и у нас не было календаря. Вот, а помните, сегодня... нам на семинаре, еще перебью, да, да. предлагали, ой, показывает, вот, угу. вот оно, да, предлагали э, тут э, календари, э, несколько тут организаций для как детства, страшно. он совсем никакой, он совсем mm -hmm. никакой, да, то есть ну, неинтересный, вот, даже да, в смысле да. даты смотреть его тоже неудобно. Угу. А, да календарь для своей общины, для своего города, это вообще очень удобно. То есть, это тебе не надо искать в списке, там, какой-то город, там, вот, я не знаю, из 25 городов, когда свечи зажечь или, или что-то такое. Поэтому, я думаю, это утилитарная даже проблема, решаемая, я, так это, э, серьезно решается. И в смысле вот. подарить кому-нибудь, да? И в смысле Но... подарить, Но... Это, презента... это визитка общины, это визитка э, женского клуба. Женского это, клуба, да. да. То есть, это такая... Э, Вклад в, в, в поддержку, не поддержку, а усиление авторитета, что ли, вот общины. О, так смотрите, вы сейчас, то есть первое, что вы сказали, еврейский календарь, я спросил, в чем проблема, и уже появилась, вы можете сказать, что календари еврейские, которые издаются там-то, там там-то, там не доходят в ваш город, гипотетически, являются неудобными, они не содержат информацию о время зажжения свечей, например они могут содержать. Это, надо искать, там, то есть, она не могу, да. да. Это проблема не то, что давайте напечатаем, а то, что если у нас будет календарь, мы сможем популяризировать женскую группу, мы сможем рассказать больше об этом. Мы сможем... Она не договорила, Елена, так-то у них цель-то такая и есть. А, ну просто, нет, так это же самопродажа. Вы говорите, не влезли Она скромничает. Нет, я же говорю, а вы сразу говорите, а мы еще на этот еврейский календарь поместим, я не знаю, цитаты великих еврейских женщин. Да, собственно, и так великих... и было. Так и есть, да, что, собственно, да, еще с фотографиями наших женщин. Ну, то есть, да, да, это популяризация, не популяризация, а повышение статуса. Да, да я уже просто заговорил. Да. Вот. Ну, и... То есть, вот это вот в таком плане все, да. То есть, давайте хорошо, у нас есть задача, э, у нас есть задача, календарь физический, я так понимаю, это бумажный перевод. Бумажный календарь, календарь, да, да домик. Да. Угу. Хорошо, у нас есть домик, у нас есть определение, определенная целевая аудитория, мы знаем, что у нас вообще не N людей. Мы можем посчитать, сколько календарей на N людей нам нужно, узнаем, сколько в типографии будет стоить напечатать эти N календарей, сколько будет. Макет надо выяснить, макет дороже всего. Ну, дизайнер, да, да. дизайнер, идея, мы это все оформляем, мы это можем сделать. Какие у нас могут быть мероприятия? Презентация этого календаря. Нет, просто по выпуску даже, по, в рамках угу. осуществления этого проекта. Ну, Сначала нужно определить задачи, а потом, что да. а то мы сразу все Что мы можем сделать? Какой должен быть календарь? Какую задачу решает именно этот календарь? Рассылка календаря – это другая задача. Потому что с календарем, придя в семью, вручив ее, мы можем там, подарить еще дополнительно свечку и еще одну еврейскую семью привлечь к зажиганию шабатни свечи в этот день. Ну, угу. на этой неделе, это может быть что-то больше, чем один календарь, это может быть инструмент, или же мы можем вообще, ну, заморочиться и найти человека, электронный календарь с напоминанием. Угу. А мы можно... Построить. Да, можно чуть-чуть это тоже комментарий и... вместе. можно, Давай, да? Давай, конечно, Анечка. Ведь прежде чем, вот просто вы сказали, что в этом календаре будут женщины, фотографии женщин вашей общины. Ведь и при изготовлении макета, и когда вы будете собирать этих женщин на фотосессию, это же можно сделать какие-то образы еврейских, то есть не просто они в своем каком-то, но ну, повседневном или праздничном виде, это могут быть образы прамотерей, и это могут быть какие-то, но такие вот интересные исторические образы и фотосессия, сама фотосессия может превратиться в интересный процесс, это уже одно большое мероприятие, которое сплотит женщин, и у каждой будет творческий подход и общение, вот как у нас на семинаре были, было общение с фотографом Сольга просто потрясающий фотограф, mm -hmm. вот, и также это мероприятие может... То есть изначально, прежде чем запустить календарь в, в тираж, печать. То, mm -hmm. да, в печать, то есть это может быть первая э, такая мотивация женщин прийти или обговорить образ, или определиться в каком... Да, -да план именно такой был. Мы все большие профессионалы. Только стоит да. сказать, а как пошло, и Б, и В и Г, и Д, да и бы, это бы, и это. Да, да, да. Да. Вот, Поэтому, конечно, супер. Да, конечно, даже вот на фотосессии это уже будет вот просто классное общение, это будет здорово. Да. Ну, а мы говорим девочки? об этом, что... У нас коронавирус, может быть, и не случится общение, а, вот ну, да. да, но во всяком случае потом онлайн обменяться, как отдельно, если кто-то фотографировался, его происходило, как это происходило, тоже, да, интересно. Ой, и еще один момент, вот как раз в театре у нас сейчас происходят такие моменты, когда актеры все закрыты дома, но они берут какие-то известные картины, портреты, да -да -да -да -да -да. из там, изоляции, так, да. Да, и они полностью применя... примеряют на себе этот образ, макияж, какие-то детали костюма, детали, там, не знаю, головных упор. Mm -hmm. А, то есть смотри, какая да. идея, Это да, не даже... Нужно, не нужно приходить, а именно бросить клич, что выбирайте себе каких-то героинь, образов mm -hmm. и любимые картины, пожалуйста, пере пере воплощайтесь, переоблащайтесь, делайте фотографии и отправляйте. Слушай, могут... вот это, а, а, Ань, вот это очень ценное добавление, да, Лен, смотрите, угу. можно не просто их фотографировать, а действительно вот найти какую-то интересную, известную картину, да, и все конечно. равно есть наши да. матери, угу. отражены в художественных произведениях, и сфотографироваться именно в этом образе, да, отличное дополнение, спасибо. И уже фотовыставка готова, есть у нас красивые да. порт, ночные портреты. Фотовыставка а еще... и календарь. Девочки, а еще э, фотографу можно не заплатить, а использовать этот календарь для его рекламы или ее, э, можно какой-нибудь магазин использовать, их аксессуары договориться разместить там, где-нибудь логотипчик этого магазина и получить софинансирование помимо донорских средств. Да. То есть это все можно, девочки, только не надо сейчас всем бежать делать еврейские календари и фотосессии, мы уверенно можем подобным мозговым штурмом придумать что-то вкусное, что-то интересное в каждом проекте, было бы желание, была бы идея, а дальше мы ее, для этого нужна команда, то, о чем я сказала. Мозговой штурм. У вас эта идея может быть, что ну, происходит не сейчас. Не сформировали не развили, не докрутили, а тут кто-то это почувствовал, понял, приобщился. По комментариям в Киеве тоже такое же планируется. Вот, Евгения. Ну, вот... Я хочу сказать, смотрите, девочки, можно я, да, хочу сказать, что вообще-то на самом деле вот идея о фотосессии, она, да, пришла к нам из Минска, из Белоруссии. Да? И она во многих городах уже состоялась. И в каждом городе это по-своему. И, и абсолютно не надо пугаться что вот, а мы примерно то же самое. Нет, это каждый раз действительно какое-то свое решение. Да, конечно, именно, господи. Это ваш... только когда вы выбираете тему своего проекта и так далее, вы не забывайте, пожалуйста, первое о том, что говорила Ирина, про актуальность и уникальность. Если у нас все проекты будут на то, чтобы сделать фотосессию, и издать календарь, то ни один проект не получит финансирование. Ну, столько что сказала, Елена, да, об этом. кто первый, того и тапки. Поэтому Елена застолбила. Все слышали? Я надеюсь. Поэтому я думаю, что идеи фотосессии... Фотосессия – это инструмент. Календарь – это инструмент, а уникальное сочетание двух, возможно, не уникальных инструментов дают и уникальность нашего проекта. Потому что э еврейская община – это не уникально, ну, как явление, но то, что происходит именно в вашей, это уникальность вашей общины. Вы можете сделать какую-то, я не знаю, даже тоже фотокнига как инструмент о истории евреек вашего региона найти, я не знаю, может, в вашем городе были поэтессы еврейские, и они писали стихи, может, художницы, они что-то рисовали, вы можете их увековечить, у вас могут быть э, ныне живущие, талантливые еврейки, которые могут поделиться своим творчеством. Если это важно для вашей общины, если это меняет ваши обстоятельства, то это может быть частью вашего проекта, но не самоцелью. Да. А как, хочу сказать, здесь как раз очень уместно, что проект Кешер запустил вот такую акцию, да, рассказать о своих родственниках, женщинах именно, которые принимали участие в военных действиях или которые оказывали посильную помощь в тылу, да, рассказать, показать фотографию, снять, если есть возможность, видеоролик, рассказать это вот онлайн. Вы, наверное, может, уже видели да, в Фейсбуке уже вот анонс этой акции, и я выкладывала в группе женское еврейское лидерство анонс этой акции. Мы очень вас призываем, приглашаем поддержать эту акцию, рассказать о своих близких, которые ну, прошли эти нелегкие годы военные, и память которых мы храним сами и хотим поделиться этой памятью с другими. Очень важный, очень интересный проект. Я думаю, что многие участницы захотят к этому присоединиться. Пока и, что... и это будет проводиться акция, собирать до, с, до 1 июня. Это можно будет сделать. Давайте так, сейчас ну, попробуем. Вопросы, взять, да. Есть ли еще у кого-то из наших участниц вопросы, на которые мы не ответили? Если пожелания, которые вы бы хотели высказать, чтобы мы их учли в домашней работе с вами, или же в следующей встрече, которая состоится через две недели? 12 мая, девочки, мы назначили, я думаю, что э, хорошая дата. 12-й это лагбаомер, но поскольку тут никаких ограничений нет на проведение каких-то мероприятий, мы с вами еще пока в карантине таком, активном, то я думаю, что хорошая, удобная дата для вебинара. А, можете... прям, ну, а ну... вот именно вот в этот день, потому что могут быть назначены какие-то ну, празднования общины, действительно. вот. Если а можно... мы же вечером, в 8 часов вечера. А, это вот а будет... карантин Она... заканчивается 12 да. Вы ну, думаете, что ну, сразу пока, пока вроде бы как заканчивается. Ну, смотрите, вот мы предлагаем такую дату. Если будет много от И самоотводов это, или да, отводов объективных, то мы, да, готовы ну, вот быть гибкими. В... Если можно, не в этот день, потому что будет либо что-то накануне, либо в этот день, чтобы вот это... Если это прям, ну, с Лагбаумером совпадает, то... Это, вот... Да, в этот день праздник да. Лагбаумера, он заходит 11 вечером, а 12 да. сам праздник. Но обычно как-то вроде днем что-то? Ну просто если днем, то это будет какой нибудь общинный мероприятие тоже можно устать. А ну то есть вот, чтобы это вот да. эффективно сидеть, вот не просто овощи. е если можно. вас устроит. А это какой день недели? А какой день недели? Среда. Тринадцатое, тринадцатое. Тринадцатая среда, но там уже есть другое знаешь. Посмотрим вебинар. по календарю, если то... только вам придется два вебинара в день, потому что в России в этот день проходит региональный будет проходить, который начнется в 6 часов. И он будет на час, на полтора, а потом 8 часов. Вот, ну, ну, смотрите, в это в России. А в, в, в четверг? А в среду не сможет. Ай? Харьков в среду не сможет. У нас репетиция. А в четверг? В четверг а 14 -е. А, не могу точно сказать. Девочки, давайте так, эту проблему мы можем решить вне зума, и сейчас uh -huh. в многих городах уже достаточно полно. Да, поздно. Давайте uh -huh. мы сделаем, посмотрим о технических возможностях и окнах в платформе зума, вот, и пообщаемся с вами индивидуально, я думаю. Сейчас я бы хотела остановиться с вами еще раз на домашнем задании, тогда Елена... А, нет, про домашнее задание. Я хотела еще, знаете, сказать, пользуясь моментом, 7 мая отдел еврейского образования готовит э, вебинар очень интересный Клагбаомеру. И поскольку 7 мая это такое, знаете, между праздниками, многие, может, уедут, но ну, я призываю вас поддержать э, отдел еврейского образования, прийти, принять участие если кто был на вебинарах отдела еврейского образования, что они действительно уникальны, интересны. Стараемся. Да. Обязательно. Да, давайте. 7 мая, а время уточним, но ну, это где-то часов 6, наверное. Как, а какой день? Это Простите. четверг, Пят... по-моему. А, да. Пятница? Пятница. Или мы пятница говорили? Ну, пятница. 7 мая, это четверг. Четверг там должен быть, да. Угу. Все, на всем нужны календари, я поняла. Да. Да, вот, Теперь домашнее задание, девочки. Домашнее да? задание, девочки. Тот проект, который вы сейчас описываете, или же, если у вас появилась резкая любовь к другой теме, которую вы хотите писать, мы описываем мероприятия и делаем календарный план их реализации. Мероприятие составляем в форме онлайн занятости. То есть нашу целевую аудиторию, что мы с ней можем сделать в рамках решения нашей проблемы с помощью наших целей и задач онлайн. Проект реализуем виртуально в рамках трех, до трех месяцев. Напишите, пожалуйста, кто из команды вам необходим, сколько людей. Сколько мероприятий и какие инструменты вам для этого необходимы? То есть список мероприятий, кто, что будет делать, в форме таблицы ресурсы. или в форме текста, как вам удобнее. Понятно, ну, мы будем с вами проговаривать. Главное, чтобы вы были на связи. Вы пропишите же, да? Ну вот, собственно, такие... да, да, да, да, все пропишем. Да. Что от вас ожидаем? Да? Хорошо, девочки. Ой, спасибо огромное, Илина. В этот раз было прямо вообще еще лучше, чем в прошлый раз. В прошлый-то раз было здорово, а в этот раз вообще все замечательно. И это уже все так вот как бы конкретно, да? И очень хочется надеяться, что очень поможет вам в написании проектной заявки. Всем спасибо, особенно тем, у кого двадцать 17 семнадцать. Ваше да. терпение это э, ценно для нас. Спасибо. Ждем вопросов и отзывов. Спасибо, девочки. Всего доброго. До вечером. Спасибо. Спасибо, Спасибо. всем до... всего доброго. Всем быть здоровыми. Да, это важно. Спасибо всем здоровья. Угу.